Сорт томата кабанята. Это среднеранний сорт. Созревает за 110-115 дней. Куст у этого сорта прочный, компактный. Высотой до полутора метров. Плоды такие вот округлые. Округлая сливка. В полосочку оранжевые полоски, красные. В общем, он весь полосатый. Кожица у него Плотное, по вкусу он сладковат. Сейчас взвесим один томат. Он весом 61 грамм. И сейчас мы его разрежем. Вот такая вот сочная и мясистая мякоть у него. Этот сорт тоже универсальный. Можно делать из него салаты. Можно делать домашние заготовки. Выращивать сорт можно и в теплицах, и в открытом грунте.